Друзья, всем привет! С вами Генальд. И сегодня я решил поговорить на тему того, почему нужно заниматься видеоблогингом на YouTube. И этому есть несколько причин. После того, как я сделал данную кнопку, через несколько дней я поехал на мероприятие YouTube Creator Day, которое проходило в городе Москва. Такое же мероприятие проходит по всем крупным странам. На этих мероприятиях собирают активных авторов, которые обмениваются опытом, а также рассказывают им о том, как вести свои блоги, как увеличивать количество пользователей. Ну, в общем, говорят о том, что необходимо делать, чтобы развивать свою популярность в Ютубе, ну и, в принципе, в жизни в целом. Также, помимо всего прочего, проходят мастер-классы. В общем, много-много чего проходит. К сожалению, не все можно сказать, что атмосфера очень добрая. Очень классная и э, проходили кофе-брейки, кофе, кофе в обед э, и так далее. В общем, Также хорошие мастера рассказывали, ребята приглашали популярных э, блогеров, которые тоже рассказывали о том, как они там ведут свои блоги, им задавали много вопросов, короче, много-много всего. Так или иначе, я никогда не думал, что я могу попасть на данное мероприятие, когда только начинал блогинг. Как это ни странно, в моем возрасте там практически не было людей, в основном это молодежь, и многие даже сказали, что, блин, как супер, что есть такие люди, как я, в плане там уже за 30, и которые тоже всем этим интересуются, потому что это более такая сознательная аудитория, в которой уже есть опыт, и которая может что-то дать полезный какой-то контент. В общем-то, в конце мероприятия, или в процессе мероприятия я получил Такие всякие наклеечки взял, такой бейджик был в самом начале, чтобы можно было узнать, кто я. Геннадий, добрый ген. Еще я получил такую сумочку за свои вопросы и, там, не знаю, ответы. В общем-то, в любом случае, такие маленькие презенты, они приятны. Ну и в заключение наверное, хочу сказать, что вообще будущее за, за YouTube, за Google, за видеоблогингом по той простой причине, что туда уже заходит все больше и больше аудитории в плане того, что и бизнес, и молодежь, и взрослые люди. В общем, там как раз перемешиваются все слои населения, и каждый пытается что-то донести, что-то продать, что-то купить. Так или иначе, каждый будет замечен. И поэтому э, у вас появляется, так сказать, большая команда, ваша команда, которая вам подсказывает, которая, с которой вы вместе развиваете, и которую вы развиваете. В общем, все-все-все вместе, это и есть YouTube, и это круто. Желаю всем успехов, подписывайтесь на мой канал, там есть теперь колокольчик, нажимайте на колокольчик, и, в общем, будет вам всего доброго, пока.